Сегодня я вам хочу рассказать о новинке от GoPro. Это дистанционный пульт для экшн камер GoPro 8, GoPro 9 и GoPro Max, та, которая снимает 360. Сам пульт работает по протоколу Bluetooth, и он уже не работает по протоколу Wi-Fi, так что. Последняя камера, которая работала на старом пульте, это э, была камера GoPro 8. И он э, вот, э, могла работать вот на таком пульте от GoPro. Даже есть от э, телесина, еще даже, наверное, лучше, чем, чем от GoPro. Этот пульт э, работал как с GoPro 8, так и до пятой модели. И теперь GoPro решили изменить протокол на Bluetooth, так, чтобы э, разряжалась камера как можно меньше. Как пишется на странице GoPro, этот пульт имеет водозащиту до 5 метров, но я в этом немножко не уверен, так как здесь маленькая дверца такая резиновая, и она... Не думаю, что очень плотное э, радиус действия на открытой местности этого пульта это примерно 60 метров, и э, на нем можно подключать до 5 камер GoPro 8, GoPro 9 и GoPro Max, неважно, какие у вас камеры. Э, в коробке лежала инструкция по безопасности. Лежала инструкция использования, здесь как все обозначены кнопки, как заряжать, как включать, как использовать ремешок и как управлять дистанционным управлением. Все, русского языка здесь нету, только некоторые языки европейских стран. В комплектации был провод USB Type-C на USB-A для подзарядки самого пульта вставляется вот сюда и был ремешок чтобы могли использовать Глупро этот пульт как, как и часы одевается так вот и лепушкой крепится к руке сам ремешок намного качественнее чем на старый пульт там был какой-то не знаю так вот он похожая вот эта сама лепушка в общем, похоже вот на, на такие ремешки от Apple. И вот можно вставлять на трубу, крепить куда хотите. Здесь есть небольшая петелька. Можно ставить э, ремешок на запястье, но в комплекте этого ремешка не было. Вот примерно выглядело бы вот так вот на старом пульте была возможность, видите, ставить на, например, на, на шею вешать э, и, и вот так вот держать пульт на этом. В новом образце уже такой возможности нету даже здесь невозможно нормально кольцо повесить сам пульт спереди и сзади приятно прорезиненные такая приятная на ощупь, на ощупь резиновая пластмасса по бокам этот кромка такая пластмассовая она не очень приятная но, но в основном держите перед и зад. Сверху кнопка включения, она тоже пластмассовая, она же отвечает за некоторые переходы по меню. Сбоку кнопка ключ, она же предназначена как кнопка вверх. Здесь кнопка mode, она же как кнопка в меню пойти вниз. Снизу зарядка, здесь резиновая уже дверца и на другой стороне только э, логотип GoPro. Включаем сам пульт, загорается красная лампочка и показывает сколько в данный момент э, процентов у нашей батареи и начинает сразу коннектиться, так как э, теперь камеры у меня отключены. Так она не, не приконнектится. Вот как вы видите, идем вниз э, кнопкой, которая мод, и выбираем, как бы подтверждаем кнопкой записи, как бы окей okay. Теперь здесь видим режимы э, подключения, спаривания, режим ориентации, э, язык и... Э, Ресет и выход. В режиме подключения, если выбираем, здесь уже нам будет показывать наши камеры. В режиме спаривания пульт будет искать новые камеры. Верхней кнопки можно прервать этот поиск камер. Режим ориентации это 0,90, 180, 270. Это ориентация самого экранчика. Вот, пожалуйста, 90 градусов уже. Получается, что пульт стоит так. На 180 градусов уже. И 270 градусов уже будет пульт вот так вот. И ноль градусов обратно будет как бы в исходное положение. Так что, если ставим на руку, будет стоять так или так. А если вешаем на, на, петличку, на, на петлю какую-нибудь, то уже будет 270, по-моему. И языки. Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский португальский, русский и шведский и можно сделать ресет пульта и выход из меню все, выходим из меню теперь подключаем первую камеру это будет у нас GoPro Hero 9 Black включили камеру и Пульт сразу ищет. Так, на пульте есть мультикамерный режим, одиночный режим. В одиночном режиме мы подключаемся к GoPro 9 и подтверждаем. Пульт коннектится. Теперь верхней кнопкой мы можем изменять режимы настроек, уже заранее поставленных на камеру. Это как Cinematic, как стандартный режим, как там, например, вами какие-нибудь еще какие-то режимы. Слоумо, например, там всякие, что вы настроили на самой камере для быстрых настроек. Нажимаем верхнюю кнопку и нам выдает cinematic стандарт activity Slow-Mo и вот этими боковыми кнопками мы ходим вверх назад вверх вниз идем вниз стандарт activity Slow-Mo выход синематик и стандарт выбираем стандарт у меня стандарт уже заранее поставлен на э, full hd это 1080 и э, 50 кадров в секунду вот, пожалуйста 1080 50 кадров в секунду и широкий угол обзора этим пультом изменять настройки там кадров ширины экрана и там э, резолюцию нельзя только заранее когда вы настроили настройки на камере только вот эти заранее вами настроенные настройки можете выбирать здесь. Так вот, здесь у нас уже Full HD. И мы можем выйти из него и поставить, например, на Activity. Activity у меня будет 4К и 50 кадров в секунду, широкий угол обзора. Вот так вот. Как повторюсь еще раз. Число кадров, угол обзора и... Разрешение на этом пульте выбирать нельзя, только заранее нами предостановленные режимы можем выбирать, ходить через, через них. Нижние кнопки можно переключаться между режимами видео, фото и таймлапса и камера подключается на последний ваш Бывший режим в использовании, который был у меня был таймлапс, я теперь могу вот выйти верхней кнопкой и выбрать уже, например, таймварф, таймлапс или night lapse или выход. Я сейчас выберу э, night lapse Так, выбираем night lapse и он остается таким же. Опять же нажимаем нижнюю кнопку. Опять же, наша камера перешла в режим видео. Я теперь хочу переставить на режим Cinematic. Он у меня э, э, у меня в нем настройки есть 4К и 25 кадров в секунду с линейным углом обзора. Выбираем ОК. И теперь вот видим 4К, 25 кадров в секунду и линейный угол обзора. С настройками поняли да настройки можно управлять вот такие вот настройки какие-то вот э, в видеорежиме вот ходить по cinematic по стандарт по activity по slow -mo, только когда подключена одна камера к пульту если мы подключаем камеры в режиме мультикам э, тогда уже вот по этим по этим говорю заранее предостановленных настройках cinematic стандарт activity уже мы ходить не сможем я вам сейчас все наглядно покажу включаю вторую камеру это в моем случае гупо 8 black и опять показывает проценты показывает прошивку этого пульта управления и теперь начинает искать камеру. Так, выбираем опять мультикамерный режим и смотрим теперь. Я уже заметил, когда одна камера была подключена, подключиться к другой камере не всегда получается сразу. Вот сразу две камеры подключены видите это значок мультикамерного режима камера таймвар и, и фото все обе камеры подключены теперь вот это верхняя функция это верхняя кнопка ключик которая вызывает переключение режимами вами настроенных уже в камере да, от синематика до стандарта и так далее как я говорил уже она не работает так уже в камере можно управлять тем режимом который стоит на камере если мы хотим переключиться по расстоянию к камере например переключить режим мы можем отключить одну камеру точнее подключиться только к одной какой-то камере и Выбрать какое-то меню вам нужное. И тогда уже опять переподключиться к двум камерам. В мультикамерном режиме это поменять режимы невозможно. Только можно ходить по видео, фото и таймварпу. Это будут те, которые последние режимы у вас были. И теперь я вам покажу, насколько синхронно камеры стартуют при записи и насколько синхронно э, запись останавливается. Для точности нашего эксперимента я поставил таймер. Таймер пошел и нажимаем запись. И вы видите, скриншоты вставлены, когда начинается запись на обеих камерах и когда она заканчивается. Сценариев использования дистанционного пульта моря. Это рыбалка, это какие-то активити, так что э, только ваша фантазия, э, как говорится, поможет вам убедиться, э, нужен он вам или нет. Я лично его взял и, и при, предыдущий именно взял для того, чтобы ставить э, на, на машину на крышу и э, при дрифтинге камеру изнутри, но так как купил вторую камеру для дополнительного как говорится, под съемки всего экшена, получилось так, что этот пульт, пульт управляет только одной камерой и это подключаться по телефону это очень очень неудобно так вот почему я его приобрел, а так очень советую даже рыбакам. Вот, например, GoPro 9 поставили далеко от себя. Включили этот режим Hell Sign, Hindsight. И он, как бы, как видеорегистратор записывает свою память до 30 минут файлы. И вы только когда что-то случилось, поклевка или что-то, вы нажимаете старт записи. и этот уже кадр, что вы имели, например, на поклевка, да, он уже будет записан и, и все, что следует за этим, будет записано на вашу карточку. Это очень-очень удобно, вы, вы никогда не потеряете этот момент, не то, что знаете, что-то началось, только потом включаете камеру, так этот режим High-Sight, очень удобный. Вот видите, сейчас уже он у меня настроен на 30 секунд. И я нач... нажимаю запись. И все, э, что вы говорили, все, что вы делали, все, что было в экране, все записалось уже в памяти вашей э, GoPro 9. К сожалению, на GoPro 8 такой функции нету. Но вот как я говорю, одну камеру, например, я ставлю. Э, куда-то, где видна эта поклевка, а вторую камеру, например, ставлю на себя. И э, эта камера первая, которая записывает как видеорегистратор, она уже поймала это движение, например, поплавка или там или там поклевку щуки, щуки, и вы тогда нажимаете, и э, вторая камера стартанет. Тоже, в моем случае GoPro 8, у нее, у нее нет этой функции hindsight. Она стартанет с того места, когда вы нажали. А эта камера уже будет как бы полминуты записано все раньше. Очень удобно, очень, как говорится, э, динамично получается и, и тому подобное. Так что решать вам, он вам нужен или нет. Как говорил, для меня он нужен. И вот почему я его приобрел на странице GoPro в Европе. В Америке он уже был давненько. Ну а в Европе появился две недели назад. Я его сразу заказал. Он ко мне пришел сразу на завтрашний день. Но через две недели я делаю только обзор. И, и опять видите, он уже out of stock уже в продаже нету он 180 фунтов в евро по моему будет 90 евро ну а если у вас уже девятка вам уже как говорится выбора другого нету если он конечно вам нужен на восьмерку и до пятерки этот пульт работает и работает даже двойники от телесина и другие так что вот такие дела сегодня с дистанционными пультами. Всем спасибо за внимание. Кому видео было полезное, как всегда, прошу вас лайк. Как всегда, прошу вас подписаться. И до следующих встреч. Следующее видео уже будет скоро. Уже есть что снимать. Было бы время. Так что всем спасибо за внимание. И всем пока. Чао, удачи!